После того, как загнали автомобиль, натягиваем гусеницу. После натяжки гусениц ослабляем колесные гайки заднего моста. Далее устанавливаем домкраты и поднимаем полностью весь задний мост. Важно, чтобы мост находился ровно над опорами, потому что при опускании он должен попасть в них. Снимаем колеса. Далее опускаем оба домкрата параллельно, дабы исключить перекос автомобиля. Укрепляем задний мост в опоры. Накидываем скобы сверху и затягиваем домкраты наперед снять передние колеса, ослабляем колеса, выставляем домкрат и поднимаем, устанавливаем штоки гидроцилиндров. Плавно отпускаем оба домкрата параллельно. После установки притягиваем переднюю опору к раме. она в двух местах. Далее накидываем Далее крючку. настраиваем штоки тормозных цилиндров чтобы они поджались к защите тормозного диска путем выкручивания штока из, э, шпильки из штока. И поджимаем все это гаечкой. Что Далее отцепляем кардан от моста двигателя и перецепляем к кардану платформы.